Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это любовный гороскоп для всех знаков зодиака. И мы будем рассматривать период, начиная с марта 2020 года и до декабря месяца, то есть до конца этого года. Этот прогноз я рекомендую смотреть по знаку вашего асцендента, а также по вашему солнечному знаку. Сейчас вы увидите как можно построить в интернете свою натальную карту и узнать, в каком знаке находится у вас Солнце и Асцендент, если вы этого не знаете. Для этого вам нужно зайти на сайт SOTIS Онлайн и ввести в графе «Одинарная карта» свои данные. Это дату рождения, точное время, а также город вашего рождения. И э, таким образом вы сможете увидеть, в каком знаке у вас находится солнце и в каком знаке находится асцендент. Если вы не знаете свое точное время рождения, тогда смотрите этот гороскоп только по вашему солнечному знаку. Для вашего удобства будет э, подробная навигация по этому видео, тайминг. Это поможет вам быстро находить нужный для вас знак зодиака. Тайминг будет в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. Также хочу обратить ваше внимание, что в данном прогнозе будет обзор общих тенденций, общего влияния на ваш знак зодиака. Поэтому, если вас интересует более подробная картина на каждый месяц, то не забывайте подписаться на мой канал. И эту информацию вы сможете получить из гороскопов на каждый месяц. Гороскопы у меня подробные по дням, и я, соответственно, всегда рассказываю благоприятные и не очень благоприятные периоды в плане личных взаимоотношений. Также советую вам обязательно обращать внимание на периоды ретроградных планет, а также периоды, когда происходит затмение. Об этом я всегда снимаю отдельное видео и рассказываю подробно с рекомендациями какую пользу можно извлечь из этих периодов и какие подводные камни могут существовать в тот или иной период времени. Итак, Овны, начинаем с вас. Не так давно на ваш знак началось совершенно новое влияние, ведь ваш знак Зодиака вошел Хирон, и он будет находиться длительный период времени в вашем знаке. И на самом деле влияние Хирона воспринимаются как что-то исцеляющее. Вы видите, как окружающие люди начинают относиться к вам с терпением, пониманием, и они демонстрируют, что готовы воспринимать вас такими, какие вы есть. Поэтому овны сейчас ощущают новую тенденцию в жизни, когда им не стоит приукрашивать себя. Не стоит стараться показывать себя только с лучшей стороны. Им достаточно быть такими, как они есть, для того чтобы в их жизни входили нужные люди. Ваша сила, дорогие овны, на данный момент заключается в том, что вы обладаете скромностью и в то же время ощущением собственного достоинства. Безусловно, это те черты характера, которые очень сильно привлекают к вам внимание в данный период времени. И, по сути, они в течение всего года будут позволять вам обзавестись новыми знакомствами и даже дружбой. В вашу жизнь будут входить другие люди, и таким образом будет происходить определенное обновление, и вы сможете ощутить себя совершенно иначе благодаря новым людям. Херон имеет также такое свойство, что он показывает проблемные места, будто бы раны, которые вы скрывали даже от самих себя. Обычно это касается именно вопросов самооценки. Поэтому, если вы ранее страдали низкой, заниженной самооценкой, то период, когда Хирон только начинает входить в ваш знак, может быть достаточно дискомфортным. В это время вы ощущаете, будто бы все ваши какие-то недостатки вылазят наружу, и вам нужно работать над этим, чтобы выравнивать свою самооценку. И вот данное такое влияние вы могли ощущать в прошлом году, особенно в конце 2019 года. Соответственно, уже в разгаре 2020 года влияние Херона на ваш знак будет намного благоприятнее. Хочу обратить ваше внимание, что в период с 13 мая по 25 июня Венера — планета Любви, красоты, гармонии, удовольствий, будет находиться в вашем третьем секторе, который отвечает за разум, общение, поездки. Очевидно, что в этот период вы будете размышлять на тему взаимоотношений. Это время, когда вы можете обращать внимание на то, как вы общаетесь с партнером, как партнер общается с вами. Интересно, что эта ретроспектива... Эта ретроградная э, фаза Венеры будет очень похожа с тем периодом, который был в мае-июне 2012 года. Поэтому некоторые даже моменты, ситуации, воспоминания могут э, резонировать в этот период. Итак, по 4 марта Венера находится в вашем знаке, дорогие Овны. Это значит, что окружающие очень хорошо понимают ваш язык Любви. И для того, чтобы вам находиться в гармонии с окружающими, не только в плане личных взаимоотношений, вам достаточно проявлять себя, быть такими, какие вы есть на самом деле, не скрывать свои чувства и рассказывать вашим окружающим, о том, что вас беспокоит, что вызывает как положительные, так и отрицательные эмоции. Когда Венера находится в вашем Знаке, вам не нужно сознательно искать Любовь и бежать за ней следом. Это период, когда в вашу жизнь входят те люди, которые должны быть рядом с вами, и для этого не нужно прилагать какие-то дополнительные усилия. С 12 апреля по 26 мая астероид Эрос будет проходить через ваш знак. Это очень интересный период. Во-первых, вы можете очень сильно чем-то увлечься. Это может касаться как непосредственно какого-то человека, который вас очень сильно заинтересует, так и дело, которое будет вам по душе. Но факт остается фактом, что в этот период вы будете страстно увлечены чем-то новым, захватывающим и будете готовы тратить на это много сил, вашего внимания и времени. Период ретроградной Венеры с 13 мая по 25 июня избегайте важных решений, которые связаны с темой взаимоотношений, так как Венера это планета, которая отвечает за сектор партнерства и серьезных отношений. И любой период, когда она ретроградна, особенно вот такой турбулентный, вы можете пересматривать какие-то важные нюансы, но в целом воспринимайте больше это время как период размышлений и не принимайте категоричные важные решения, пока Венера не развернется в прямое движение. С 14 сентября по 16 октября астероид Эрос будет проходить по вашему пятому сектору, который отвечает за любовь и романтические отношения. И вот этот период может действительно дать очень сильное желание любить и быть любимым. Но на самом деле конкретно в этом году данный период не сможет проиграться в полной мере, так как… Как раз в это время ваш Управитель Марс будет ретроградным. С 9 сентября по 13 ноября Марс будет пятиться в вашем знаке «Дорогие Овны». Это период, когда вы можете становиться немножко медлительнее. Уверенность ваша в себе может тоже страдать в этот период. Окружающие могут заметить, что вы немножко так начинаете замедляться в каких-то вопросах, будто бы в чем то сомневаетесь или боитесь слишком быстро действовать. В целом, это больше такой период размышлений, ожидания, подготовки к чему-то. Это период, когда вам нужно внимательно относиться к вашему окружению. И это, в принципе, многое расскажет о том, в какую сторону вам стоит двигаться и над какими своими личными качествами стоит поработать. Поскольку ваш Управитель Марс проходит по вашему же знаку в ходе своего ретроградного движения, то в этот период вы можете пересматривать свою активность и свой способ самовыражения. В это время вы можете быть достаточно критичны по отношению к себе, и вас больше будет волновать то, как именно вы хотите проявлять себя. Поэтому тема взаимоотношений может быть в принципе либо где-то в стороне и не быть для вас на первом месте, либо же вы будете работать над темой взаимоотношений в контексте ваших персональных, личностных изменений. Но зато после 13 ноября вы медленно, но уверенно начинаете продвигаться вперед. И в этот период, если вы уже в чем-то уверены, то уверены на 100%, и вы имеете полное основание верить в себя. То есть, по сути, какие-то вещи будут пересматриваться в период ретроградного Марса. Но все же после того, как этот период завершится, вы обретаете какую-то почву под ногами, вы становитесь в чем-то вот совершенно уверены и это позволяет вам двигаться с нарастающей силой вперед. Но все же учтите, что окружающие в период ретроградного Марса могут воспринимать вас как человека немножко отстраненного. Окружающим может казаться, что они вас не интересуют, что фокус вашего внимания сосредоточен на каких-то ваших личных проблемах и на вашем индивидуальном развитии. Поэтому в целом этот период также можно считать неблагоприятным для начала взаимоотношений. Но это хороший период для работы над собой и для личного развития. Тельцы. Самый важный транзит, который продолжает тенденцию и 2019 года, это то, что по вашему знаку проходит планета Уран. Уран дает желание быть независимым, свободным от любых ограничений, строить в своей жизни что-то новое и не обременять себя чем-то отжившим и неинтересным. Соответственно, влияние Урана будет распространяться на все сферы вашей жизни, включая работу и личную жизнь в том числе. Поэтому вы... Можете сами инициировать перемены, изменения и, по сути, диктовать правила в вашем союзе. В то же время Юпитер проходит по вашему девятому сектору приключений и мировоззрения. Этот сектор отвечает за расположение Духа. Он дает оптимизм, веру в себя. Конечно, он не имеет отношения к теме в взаимоотношений, любви, брака, но все же прохождение Юпитера по этому сектору даст вам определенный дух авантюризма в этом году. А это значит, что вы не будете унывать и при любых обстоятельствах вы найдете способ получить положительные эмоции и почувствовать, что все движется к... В лучшую сторону. Даже если вы будете в этом году усердно работать и, по сути, времени у вас ни на что не будет хватать, кроме работы, все равно вот этот Юпитер в девятом доме будет вас заставлять время от времени вырваться из суеты, и получить какие-то яркие, незабываемые впечатления. С 5 марта по 3 апреля Венера, Ваш правитель, будет проходить по Вашему же знаку. И в целом это для Вас очень интересное, легкое и приятное время. Это период хорошего взаимопонимания с окружающими, а также это то время, когда Вы ощущаете гармонию и радость от каждого дня. Особенно важным будет 9 марта. Этот день может принести какие-то важные решения, важные ситуации, связанные с темой взаимоотношений. С 27 апреля по 11 мая в вашем знаке будет находиться планета Меркурий. И в целом для вас лично это очень романтичное время это период когда вы ощущаете легкость когда вы готовы знакомиться больше э, разговаривать больше обсуждать какие-то э, важные интересующие вас темы это период интересных поездок когда вас могут приглашать куда-то в целом э, это время когда ваша жизнь оживает и, безусловно, данный период будет отличаться от всех остальных своей подвижностью, яркостью и приятными впечатлениями. С 27 мая по 5 июля Эрос будет проходить по вашему знаку. В этот период вы будете более ярко осознавать свою природу чувств, вы будете лучше понимать, чего именно вы хотите к чему вы стремитесь, что вас увлекает, что вам нравится. То есть вы будете направлять свою энергию и активность именно в ту сферу, которая будет приносить вам максимум удовольствия и положительных эмоций. Обратите внимание, что с 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной. Поскольку Венера — это Планета, которая управляет вашим знаком, то вы очень сильно ощущаете периоды ее попятного движения. В это время лучше не принимать важные решения, которые связаны с темой взаимоотношений. Но в этом году влияние ретроградной Венеры больше будет распространяться на ваши финансовые дела, а также на вашу систему ценностей. В этот период могут подлежать пересмотру темы Покупок, продаж. В целом я бы не советовала вам сосредотачивать свое внимание именно на серьезных приобретениях в, этом, в этот период. В то же время могут происходить в определенном смысле даже кармические какие-то ситуации, связанные с темой взаимоотношений, именно в период ретроградной Венеры. Дело в том, что ваши поступки, которые вы совершали в прошлом, могут бумерангом возвращаться к вам в это время. Поэтому в целом вы должны быть настроены на анализ. Смотрите внимательно на ваше окружение и обращайте внимание на те ситуации, которые возникают в вашей жизни в период ретроградной Венеры. Со 2 по 27 октября будет весьма интересный период, ведь Венера будет проходить по вашему сектору романтики, любви, этот сектор обычно дает начало отношений, поэтому в целом э, могут витать эти темы прямо в воздухе. Вы можете это ощущать. Но учитывайте также, что именно в это время Марс будет ретроградным. И это на самом деле может значительным образом э, замедлять какие-то нюансы, которые связаны с началом отношений и с их дальнейшим развитием. Ну и как я только что упомянула, в период с 9 сентября по 13 ноября Марс будет ретроградным, но он не будет проходить в том знаке, который связан у вас с темой партнерских отношений. Единственный момент, что Марс сам по себе управляет вашим сектором отношений, поэтому он может фоново давать вам такой процесс, немножко ретроспективы. Вы можете в период ретроградного Марса обдумывать ваши отношения, возвращаться к каким-то прошлым знакомствам. Возможно, к вам будут приходить в вашу жизнь люди, которых вы знали ранее. И это может касаться не только личной жизни, но и деловой жизни, вашей работы. С 21 ноября по 15 декабря Венера будет проходить по вашему партнерскому сектору. И вот это будет очень сильный период для вас, ведь данное прохождение произойдет как раз после того, как завершится период ретроградного Марса. Вы сможете ощущать определенное очищение от негатива, обновления в вашей личной жизни. Действительно, круг вашего общения может измениться, улучшиться в качественно новую сторону. В это время вы можете ощущать гармонию в плане партнерства и взаимодействия с другими людьми. Опять-таки это может проявляться на работе, в отношении с вашими клиентами, но, безусловно, также и в плане ваших личных взаимоотношений. Близнецы. Любовь в 2020 году для многих будет темой не совсем простой. И, к счастью, это будет касаться не целого года, просто будут отдельные периоды, на которые стоит обратить отдельное внимание. С 13 мая по 25 июня Венера, планета, которая управляет темой Любви и которая управляет вашим романтическим сектором на дальней карте, будет ретроградной. И, безусловно, это время, которое для всех будет без исключения давать какие-то промедления в плане личной жизни и в плане финансов. Но все же конкретно в этом году вы достаточно сильно почувствуете влияние данной планеты и данного периода, так как Венера будет ретроградной именно в вашем знаке. Поэтому указанный период времени может дать вам пересмотр ваших ценностей и чувств к определенному человеку, или в целом будет меняться ваше отношение к теме Любви. Помимо этого могут происходить значительные изменения по теме финансов. Если вы участвуете в каких-то финансовых проектах, то в данный период времени тоже многое может меняться. Ретроградные циклы Венеры происходят каждые 18 месяцев и длятся примерно 6 недель. Примечательно, что каждые 8 лет ретроградные циклы Венеры очень похожи. Фактически они во многом повторяются. Поэтому обратите внимание на период май-июнь 2012 года. В это время в вашей жизни могли происходить очень важные события. Если вы что-то запомнили, действительно происходило что-то яркое, то какие-то похожие мотивы могут происходить и в этот период ретроградной Венеры. Безусловно, то, что Венера будет пятиться в вашем знаке, это нельзя расценивать как полностью плохое указание, даже больше вам скажу. Это наоборот, на самом деле очень хорошо, так как это говорит о том, что Венера будет находиться очень большой промежуток времени именно в вашем знаке. Это будет начиная с 3 апреля по 7 августа. То есть фактически почти всю весну и все лето. Это будет время, когда Венера будет проходить по знаку Близнецы. С 6 июля по 11 августа будет самый благоприятный период в году. В плане личных взаимоотношений, в плане финансов это замечательное время для отдыха, отпуска, приятных каких-то эмоций. В целом вам стоит обращать внимание только на период ретроградной Венеры, как на то время, когда немножко нужно быть внимательнее, избирательнее, и не стоит принимать важные решения касательно темы тем отношений. А вот в остальной период вы будете получать только определенные бонусы и даже какие-то э, новые положительные ситуации. Дорогие раки, несмотря на то, что в 2020 году сохраняется очень серьезная тенденция, которая связана с вашим сектором партнерских отношений и брака, все же будут принципиально новые тенденции, которые внесут легкость и помогут вам извлечь много выгоды и приятных эмоций, которые связаны именно со взаимодействием с другими людьми и с темой брака как таковой. Во-первых, большую часть года Юпитер, планета большого счастья, будет находиться в вашем седьмом доме. Во-вторых, Сатурн постепенно в 2020 году начинает выходить из вашего сектора партнерства и брака. И в-третьих, в 2020 году Юпитер и Плутон будут трижды соединяться в вашем седьмом доме. И это, безусловно, даст вам очень сильный импульс к обновлению в плане взаимоотношений. Это новые горизонты, новые перспективы и большие амбиции, которые вы сможете воплотить совместно с вашим партнером. С 21 марта по 1 июня Сатурн будет на время выходить из вашего партнерского сектора. И это может быть период достаточно э, приятный. Вы почувствуете будто бы облегчение, которое связано с темой взаимоотношений. И может быть даже такая ситуация, что в это время вашему партнеру по браку будет легче дышать, то есть у него будет не так много дел, он будет не настолько занятым, или же в этот период у вас будет очень приятный отпуск и больше возможностей находиться рядом. Но все же с 1 июля по 17 декабря Сатурн еще будет возвращаться в ваш сектор 7, и по сути это период когда вы ощущаете очень большую ответственность в ваших отношениях. И это период, когда, с другой стороны, вы получаете подарки и вознаграждения за то, что вы очень эффективны в плане взаимодействия с другими людьми и за то, что вы обладаете большой выдержкой. В астрологии принято считать, что совместная работа Сатурна и Юпитера всегда дает самый высокий и самый яркий результат. И вы сможете в этом году убедиться в том, что Сатурн и Юпитер действительно могут принести в вашу жизнь очень много благ. Это произойдет в декабре 2020 года, когда две эти планеты будут соединяться. Это может дать вам какие-то далеко идущие планы, которые вы сможете воплотить в жизни совместно с другим человеком. На самом деле, тема взаимоотношений остается в 2020 году еще на первых местах в вашей книге жизни. Это период, когда действительно очень многое в вашей жизни зависит от других людей и от того, насколько хорошо вы с ними взаимодействуете. И если начало года — ознаменовалась соединением Сатурна и Плутона, и это, этот аспект мог принести какой-то распад в отношениях, необходимость избавиться от неконструктивных взаимоотношений, от тех отношений, которые вас тяготят и мешают вам развиваться, то в течение года эта тенденция будет меняться, ведь с апреля по ноябрь Юпитер и Плутон будут трижды соединяться и фоново они будут все это время очень сильно влиять на вас мотивационно в том плане, что вы сможете открывать для себя какие-то новые возможности, это могут быть новые знакомства или же новые форматы взаимодействия с другими людьми, которые помогут вам реализовать себя в первую очередь. Северный узел вошел в ваш знак 6 ноября 2018 года, и он будет находиться в вашем знаке по июнь 2020 года. Это значит, что в вашем знаке благодаря этому узлу происходили затмения. Узел указывает на то, что для того, чтобы уравновесить тему отношений, вам нужно развиваться самому. Для того, чтобы решить какую-то проблему во взаимоотношениях, вам нужно выровнять чашу весов и начать вкладывать в себя и развивать свою индивидуальность и свои интересы. Уран находится в вашем социальном секторе по 2026 год. И все это время существует такая тенденция стремительного сближения с другими людьми. Это может быть… Быстрая дружба — это может быть такая ситуация, что человек прям быстро входит в доверие. Это период, когда в целом вас могут объединять какие-то финансовые или бизнес-вопросы, которые будут развиваться благодаря дружеским взаимоотношениям. Если в 2020 году у вас начнутся взаимоотношения, то они преимущественно будут развиваться и будут связаны с соединением Юпитера и Плутона. Если же отношения у вас начались ранее, то все равно это соединение будет влиять на уже существующие взаимоотношения, будет привносить какие-то новые нюансы, новые возможности, опять-таки, которые будут доступны для реализации совместной, что какие-то появятся перспективы, которые вы сможете воплотить, находясь в союзе с кем-то. На самом деле, Сатурн и Плутон, которые все-таки будут еще находиться в вашем седьмом доме и активно влиять на вас в 2020 году и на вашу тему взаимоотношений, они могут дать вам желание вступать в конкурентную борьбу спорить и бороться за власть, но на самом деле эти все проявления дают вам необходимость понять, что вы способны на больше, что у вас есть амбиции, которые вы хотите воплотить в жизнь. Поэтому многие вещи вы будете понимать, ко многим вещам вы будете приходить именно через тему взаимоотношений, через какие-то нюансы, которые у вас возникают в процессе взаимодействия с другим человеком. По сути, тема отношений поможет вам лучше понять себя и раскрыть свой потенциал. С таким огромным количеством энергии, которая будет находиться в вашем партнерском секторе в этом году, безусловно, вам нужна какая-то дополнительная подпитка вашего морального состояния, вашего духа. И это будет в этом году благодаря хорошему аспекту между Юпитером и Нептуном, который будет воздействовать фактически на протяжении всего года. Кстати, об этом аспекте у меня на канале есть отдельное видео. Так что обязательно перейдите и посмотрите, чтобы знать, какие дополнительные, возможности он открывает перед вами. Херон, который находится в этом году в вашем десятом секторе, позволяет вам лучше осознать ваши цели, а также найти новые ниши в социуме, которые вам максимально подойдут и которые помогут вам раскрыть ваш потенциал. И на самом деле прохождение Херона по десятому сектору очень созвучно, с взаимодействием Юпитера и Плутона в вашем седьмом секторе. И раскрывая свой потенциал в общественной жизни, вы сможете еще больше положительных моментов получать через тему взаимоотношений. Главное, что о чем говорит Хирон в десятом доме, это то, что человек должен быть честен перед собой. Он должен понимать свои цели, амбиции, желания и должен что-то делать для того, чтобы их реализовать. В декабре Сатурн и Юпитер переходят в ваш сектор интимной жизни, а также бизнеса и финансов. И по сути они будут влиять на вас, Юпитер на протяжении всего 21 года, а Сатурн даже дольше, до 23 года. И такой тандем поможет вам раскрыть новые грани вашего взаимодействия с партнером, а также помогут вам э, проявить себя очень активно в плане бизнеса. Тем более, что э, и Юпитер, и Сатурн в декабре начинают свой новый взаимный цикл. И это действительно может проявиться в вашей жизни как какая-то совершенно новая идея, которую вы сможете воплотить и которой будете уделять очень много внимания уже в 2021 году. С 30 марта по 12 мая Марс будет находиться в вашем интимном секторе. И это очень интересный период. Это период, когда вы активно увлекаетесь кем-то, и когда в целом у вас очень много энергии, страсти, когда вы желаете иметь рядом партнера и интенсивно взаимодействовать с этим человеком. Поэтому в целом данный период может принести как новые знакомства, так и какие-то интересные проекты, если вы захотите эту энергию направить на сферу работы. Романтические откровения могут в вашей жизни происходить также вблизи полнолуния 7 мая. Это период очень интенсивный в плане чувств, эмоций. И это период, когда вы можете получить то, что очень давно желали. И это может выразиться в плане чувств, взаимоотношений с каким-то человеком, а может быть просто долгожданный отпуск, отдых, на который вы рассчитывали. С 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной, и она на самом деле напрямую не будет влиять в этот период, на э, сферу ваших взаимоотношений. Но все же фоново период ретроградной Венеры влияет на всех, поэтому не стоит э, в указанный промежуток времени принимать важные решения касательно темы взаимоотношений, а также финансов. С 7 августа по 6 сентября Венера будет находиться в вашем знаке, дорогие Раки. И это будет для вас очень яркий период. Во-первых, вы будете ощущать комфорт, удовлетворение. Отношения с окружающими будут складываться особенно удачно. А также это хорошее время и в финансовом плане тоже. С 21 ноября по 15 декабря Венера будет проходить ваш романтический сектор. К счастью, в этот период Марс уже выйдет из своего ретроградного движения. Поэтому в целом данный период времени очень благоприятный для того, чтобы начинать отношения а также для того, чтобы находить время для романтики, развлечений и приятного времяпровождения. Поскольку знак Скорпиона управляет вашей сферой романтики, чувств, любви, то любая активность в этом знаке будет провоцировать оживление вашей чувственной сферы. Поэтому период прохождения Солнца по знаку Скорпион может принести вам много положительных эмоций. Это будет происходить в период с 23 октября по 21 ноября. В частности, обращайте внимание на дату 15 ноября. В это время будет новолуние в Скорпионе. Это может принести вам что-то новое в вашу жизнь, какие-то новые эмоции, новый повод порадоваться за что-то в вашей жизни — то есть, в принципе, ноябрь у вас должен быть очень и очень положительным месяцем. И, наконец, с 22 декабря и до конца года Эрос будет находиться в вашем знаке. И это поможет вам тоже сфокусировать свое внимание на м -м, тех темах, которые вас очень сильно привлекают, которые отнимают много времени, внимания и которые вы на которые вы тратите время с удовольствием. Это может касаться как личной жизни, так и работы. Дорогие львы, сфера работы, а также забота о вашем здоровье по-прежнему остается очень важным трендом в вашей жизни в 2020 году. Но все же появляются новые тенденции, которые связаны именно с темой партнерских взаимоотношений. А именно в период с 21 марта по 1 июля Сатурн входит в ваш седьмой сектор. Он немножко так заглянет, затем опять в ходе ретроградного движения покинет ваш сектор партнерства, и затем 17 декабря полностью погрузится в этот сектор на несколько лет. Поэтому в целом в 2020 году начинается новая тенденция которая будет склонять вас к тому, чтобы иметь в жизни серьезные взаимоотношения, чтобы брать на себя обязательства в плане взаимоотношений. Помимо Сатурна, Юпитер также войдет в ваш сектор партнерства в декабре 2020 года. И во многом эти планеты имеют абсолютно противоположные влияния. Юпитер любит расширять, давать быстрое сближение с другим человеком. Сатурн же, наоборот, устанавливает границы и заставляет, скажем, фильтровать круг общения. Но на самом деле, когда эти две планеты объединяются, они способны принести действительно большой результат. Поэтому можно сказать, что в конце 2020 -го года в вашей жизни будет зарождаться новая тенденция, которая полностью уже сможет себя раскрыть в следующем 2021 году. И эта тенденция будет связана с началом новых отношений, а также с каким-то принципиально новым подходом к сотрудничеству и взаимодействию с другими людьми. Интересно, что Юпитер в вашей солнечной карте отвечает за тему романтики и близких отношений. И он фактически целый год до декабря 2020 года будет находиться в вашем секторе работы. И это может обозначать, что либо вы будете знакомиться на работе, и работа является именно той средой, где вы можете найти новые отношения, а также это может указывать на ваши особые отношения с вашей работой, что вы будете в этом году с особым рвением и удовольствием выполнять свои обязанности. Особенно сильно это может себя проявить, это влияние может себя проявить в период со 2 по 19 декабря. В это время действительно в вашей жизни может появиться служебный роман. Нептун продолжает влиять на ваш сектор интимных отношений в этом году. Это долгосрочный тренд в вашей жизни. И влияние Нептуна иногда стирает границы. И в частности, Нептун стирает границы в близких отношениях. Поэтому в целом вы можете ощущать духовное единение, очень близко сближаться, очень быстро сближаться с другими людьми. И в целом это период, когда вы можете ощущать вдохновение. И это чувство будет приходить именно в процессе взаимодействия с другими людьми. Либо будет конкретный человек в вашей жизни, который поможет вам вот это вдохновение ощутить. Тем более, что Нептун будет почти целый год в благоприятном аспекте к Юпитеру, который, как известно, отвечает за ваши романтические связи. И это, безусловно, будет давать хороший фон для того, чтобы ваша жизнь личная развивалась. Кстати, у меня на канале есть отдельное видео о транзите и аспекте между Юпитером и Нептуном. Так что обязательно найдите это видео, оно будет для вас полезным. Уран по 2026 год будет находиться в вашем секторе карьеры. И это значит, что вы можете объединяться с другими людьми ради того, чтобы достичь новую цель, которая связана с вашей карьерой, репутацией, а также финансами. Поэтому любые коллаборации, любые партнерские взаимоотношения на работе и совместная деятельность будет приносить вам хороший результат. Кстати, Херон в этом году будет находиться в благоприятном аспекте к Вашему Знаку, и это создаст очень хороший тренд для Вашего Личного развития, для того, чтобы Вы ощущали свой успех в социуме, а также имели разные возможности проявить себя. Это период, когда Вы можете открывать в себе новые таланты, и благодаря этому Вы будете интересны большому количеству людей. Череда затмений, которые начнутся в июле 2020 года и затем продолжатся в декабре 2020 года, безусловно, повлияют на ваши отношения, так как они переходят на ось вашего социального развития и тесных личных контактов. Это, эти затмения помогут вам больше э, узнать о самих себе, больше узнать о своих потребностях, в отношениях. и в целом они могут действительно повлиять таким образом, что в вашей жизни появится человек, которому вы будете испытывать большой интерес. Под влиянием этих затмений вы хотите быть оцененными. вы хотите будто бы вступить в игру, больше взаимодействовать определенным образом с другими людьми. Поэтому в целом данные затмения будут влиять не только на вашу личную жизнь, но также и на уровень вашего социального проявления. Все-таки северный узел будет находиться в вашем 11 доме друзей, групп, коллективов. Поэтому ваше развитие будет идти именно через вашу открытость с миру и через общение с другими людьми, с вашими друзьями и через взаимодействие с единомышленниками. С 30 марта по 12 мая Марс будет находиться в вашем секторе партнерских отношений. И это может принести настоящий фейерверк в ваши отношения. Марс может давать как конфликты, противостояние, так и наоборот активную и плодотворную совместную работу. Поэтому лучше в этот период объединять свои усилия с другим человеком ради того, чтобы не возникало конфликтов. С 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной. И это период, который влияет абсолютно на всех без исключения. И в это время вы можете обдумывать вашу тему отношений, вы можете обдумывать какие-то финансовые моменты в вашей жизни. В целом может идти немножко снижение темпа в этот период. И ко всему новому, конечно же, стоит относиться в данный промежуток времени настороженно и не сразу, скажем, принимать, очень близко к сердцу все то, что происходит. Учитывая то, что с 13 мая по 27 июня Марс будет находиться в вашем интимном секторе, период ретроградной Венеры может действительно принести эм, очень много событий, которые повлияют на вас, так как в это время по Марсу вы захотите сближения э, и будете склонны даже в некотором смысле драматизировать какие-то ситуации. Старайтесь все таки находить баланс между своими желаниями и между тем, как обстоят дела на самом деле. С 14 сентября по 16 октября Эрос будет находиться в вашем знаке. И в это время вы можете ощутить очень сильное желание, что-то получить, прям страстное желание. И на самом деле это может касаться либо какого-то человека, либо какой-то деятельности, это может быть желание воплотить свой творческий проект. Но на самом деле в этот период Марс будет ретроградным, поэтому м, стоит учитывать, что многие желания не смогут молниеносно воплотиться в реальность. И для того, чтобы некоторые из ваших желаний все таки удалось реализовать, вам понадобится больше времени, чем вы это могли рассчитывать изначально. Начиная с 15 декабря 2020 года и до конца года Венера будет проходить по вашему романтическому сектору. Это может принести вам целый заряд положительных эмоций, впечатлений, и в канун Нового года действительно в вашей жизни может произойти череда радостных событий. И не исключено, что они будут связаны именно с личной жизнью. Девы, в 2020 году вы в целом будете в гармонии с собой, и вы будете прекрасно осознавать свои потребности и будете получать желаемые. Во многом так будет происходить благодаря транзиту Юпитера по вашему Пятому Дому. Для многих одиноких людей этот транзит может принести в жизнь любовь и романтику. Для тех, кто уже ранее состоит, уже состоит в отношениях, этот транзит может принести какую-то новую фазу в отношениях, когда произойдет эмоциональное обновление, когда опять появится интерес к партнеру. В то же время может появиться какой-то новый творческий проект. Юпитер в пятом может принести рождение ребенка, новую романтическую связь, которая изменит жизнь, наполнит жизнь и даст ощущение радости, полноты и гармонии. Помимо этого, благоприятный аспект между Юпитером и Нептуном, который с марта 2020 года фактически целый год будет влиять на ваш знак, обязательно даст возможность получать радость, удовольствие, положительные эмоции через взаимодействие с другим человеком. То есть в целом этот аспект он действует на довольно-таки тонком плане, но именно он позволяет вам включить свою интуицию и включить то восприятие мира, которое ранее было для вас недоступным. Этот аспект поможет смотреть на мир не с точки зрения прагматика, а именно глазами влюбленного человека. Кстати, на моем канале есть отдельное видео об аспекте между Юпитером и Нептуном. Ссылочку я оставлю внизу. Обязательно переходите и смотрите, оно будет для вас очень полезным. В то же время Юпитер и Плутон объединяют свои усилия в 2020 году в вашем пятом доме. Они в период с марта по ноябрь будут, будут соединяться трижды в вашем пятом секторе. И это поможет вам э, вот прям идти на пролом к достижению своей цели. Если вы увидите, что что-то является для вас источником радости, вдохновения, то вы сможете свернуть горы. И в целом это период, когда в вашей жизни может появиться что-то, что будет вас очень сильно мотивировать и вдохновлять. И именно это будет придавать вам огромное желание улучшать свою жизнь каждый день. На самом деле до 2020 года в вашем секторе радости, веселья, любви было довольно-таки пасмурно. В этом секторе находился Сатурн и Плутон, что безусловно препятствовало вам наслаждаться темой взаимоотношений и получать радость от партнерства. Соответственно, в этом году ваш пятый сектор входит Юпитер, и постепенно в этом секторе ослабевает Сатурн. И это очень сильные тенденции, которые указывают на то, что наконец-то в вашей жизни появится радость, появится свет. С одной стороны, Плутон все-таки останется в этом секторе по 2024 год, но с другой стороны в этом году уже уходит жесткость Сатурна. И, безусловно, это все равно будет ощущаться как очень сильное облегчение. Многие девы в этом году смогут обрести счастье в личной жизни. В частности, это может происходить и по затмениям. А именно лунное затмение, которое произойдет 5 июля, сможет принести очень яркие впечатления. И в целом стоит помнить, что если затмение сильно влияет на знак, то оно имеет продолжительный период своего воздействия. Поэтому, когда вы слышите дату 5 июля, вы должны понимать, что как минимум 3 месяца до и 3 месяца после событие может произойти, и оно будет происходить все равно по затмению. 16 февраля по 30 марта Марс находится в вашем секторе любви, романтики, творчества, и это, безусловно, дает вам крылья и дает желание творить и действовать с большим вдохновением. В частности, 20 числа марта это вообще для вас период супервозможностей. Это время, когда по сути реально все, то, что вы задумаете, то, что вы очень сильно захотите, вы сразу же сможете начать воплощать. С 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной. Она напрямую не затрагивает ваши секторы, которые связаны с темой партнерских взаимоотношений. Но все же Венера сама по себе отвечает за тему отношений и финансов. Поэтому в период ее ретроградности не стоит принимать важные решения, которые связаны именно с этими темами. Также в это время стоит воздержаться от серьезных приобретений. С 13 мая по 27 июня Марс будет находиться в вашем партнерском секторе. И это может быть достаточно сложный период, когда могут возникать споры, конфликты, разногласия, либо будет в вашей жизни ситуация, которую вы сможете решить, только объединив усилия с вашим партнером. В целом в это время лучше выбирать такую стратегию, чтобы действовать сообща с кем-то, чем разделять свои усилия и конфликтовать между собой. 5 июля произойдет лунное затмение, которое во многом будет завершать те тенденции, которые начались еще два года назад, и оно будет серьезным импульсом для каких-то ситуаций, связанных с дружбой, а также с темой активности в социуме. И это все, безусловно, может также влиять на вашу личную жизнь. С 9 сентября по 13 ноября Марс будет ретроградным и в большинстве случаев в вашем варианте он будет влиять на вашу мотивацию и на уровень вашей энергии. Нужно контролировать, чтобы в этот период не возникали в вашей душе какие-то прошлые обиды. Они могут мешать вам видеть перспективы, видеть то, на чем вам нужно на самом деле работать и куда нужно на самом деле тратить свои силы. Поэтому старайтесь в период ретроградного Марса не разрушать свою жизнь из-за каких-то конфликтных ситуаций или обид. Период со 2 по 27 октября Венера будет находиться в вашем знаке. И это период, когда вас очень ценят, уважают, и когда вы интересны и притягательны для других людей. Так что это хорошее время для того, чтобы укреплять и строить любые отношения, как делового, так и личного характера. Весы. Юпитер в течение всего 2020 года путешествует по вашему четвертому сектору. Это дает вам ощущение защищенности, безопасности, стабильности в жизни. И безусловно, это будет благоприятным образом влиять на все остальные сферы вашей жизни. Ведь когда вы ощущаете себя комфортно и в безопасности, то вы готовы исследовать что-то новое. Поэтому в целом Юпитер в четвертом доме Фонова будет очень хорошим для того, чтобы укреплять и создавать новые отношения. С марта 2019 года и аж по 2026 год Уран проходит ваш сектор интимных отношений. И, безусловно, он оказывает сильнейшее влияние на эту сферу вашей жизни. И Уран сам по себе — это такая планета, которая любит эксперименты и нестандартный подход для решения любых ситуаций, которые происходят в жизни. В данном случае Уран может влиять как раз-таки на формат ваших отношений и… В первую очередь вот слово, которое связано с ураном, — это «перемены». То есть уран будет менять ваш подход к самому понятию близости. И, конечно, это будет по-разному проявляться для тех людей, кто уже состоит в отношениях, и для тех людей, кто только будет строить новые отношения. Кстати говоря, Уран в вашей солнечной карте отвечает за сектор романтики и за сектор начала новых отношений. И находясь в секторе интимной близости, он будет подталкивать вас к тому, чтобы оживить отношения, чтобы разжечь интерес в паре, интерес друг к другу, поэтому вы можете быть готовы к каким-то экспериментам или чему-то новому. Например, вы захотите поехать с вашим партнером по браку в романтическое путешествие. В любом случае, этот год станет для вас запоминающимся и позволит вам открыть что-то новое. С 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной и это тот период, который будет очень сильно влиять на вашу жизнь. В первую очередь это связано с тем, что Венера — это планета, которая управляет вашим Знаком. Во-вторых, Венера будет проходить по вашему сектору, который отвечает за ум, за восприятие, за ваши убеждения, идеологию даже. И, по сути, вы будете в этот период что-то обдумывать касательно отношений, ваш подход. Возможно, это будет опять-таки совместная поездка с вашим партнером по браку или с человеком, с которым вы только начинаете отношения. В целом, этот период может дать полное погружение именно в размышления какие-то по поводу отношений. Кстати, конкретно этот период очень похож на тот период ретроградной Венеры, который был в мае-июне 2012 года. Поэтому вспомните, какие очень важные и запоминающиеся события происходили с вами в тот период. И вполне вероятно, что вы сможете провести аналогию с теми событиями, которые произойдут в. Весной и в начале лета этого года. Второй ретроградный период, который тоже очень сильно повлияет на вас и, в частности, на ваши отношения, будет начиная с 9 сентября по 13 ноября. Это будет период ретроградного Марса в знаке Овен. Во-первых, Марс сам по себе отвечает в вашей солнечной карте за тему отношений, во-вторых, он будет ретроградить именно в этом секторе в секторе партнерства, брака и сотрудничество с другими людьми. В целом этот период даст вам возможность найти новые подходы взаимодействия с теми людьми, которых вы считаете важными и близкими. Также в это время вы можете обнаружить, что ваш партнер будто бы отдаляется от вас, либо он будет очень занятым, либо у вас будут в жизни разные периоды активности, разные графики рабочие. И, соответственно, это даст вам возможность немножко так остановиться и со стороны посмотреть на ваши отношения. Поэтому в целом данный период времени может активизировать те темы, которые ранее были в вашей жизни, присутствовали, но вы как-то это не обсуждали. Очень часто, например, период ретроградного Марса может давать эм, такое обострение обид и конфликтов, которые ранее просто эм, оставляли в стороне, пытались не затрагивать. И не удивляйтесь, если в это время именно такие состояния могут э, происходить у вас в Душе. Самое главное — это… Понимать, что с вами происходит, и не давать волю эмоциям. С 13 ноября по 6 января 2021 года Марс будет выходить из своей ретроградной петли, и он все еще будет идти по вашему сектору партнерства и брака, но уже находясь в прямом движении, постепенно набирая скорость и обороты. Именно этот период можно выделить как самый конструктивный в плане отношений. В это время у вас будет возможность что-то переделать, перестроить в ваших отношениях, если вас это не устраивает. Если были какие-то моменты обид, огорчений, то вы также сможете в этот период конструктивно над этим поработать. В целом, как раз вот конец 2020 года — это очень важное время для того, чтобы начать по-другому смотреть на ваши отношения и более глубоко понимать, что происходит между вами и вашим партнером. Если кто-то из вас в этом году будет начинать отношения на ретроградном Меркурии, ретроградной Венере или на ретроградном Марсе, не спешите начинать паниковать. Обычно вот такое состояние происходит у людей, кто только начинает быть знакомым с астрологией. На самом деле этот период просто предупреждает вас, что не стоит спешить и делать преждевременные выводы о человеке. Ваши отношения будут развиваться более медленно и будут раскрываться для вас не спонтанно, не сиюминутно, а со временем. И поэтому, чтобы трезво оценить свое истинное отношение, свои намерения по поводу этого человека, Всегда старайтесь дождаться, когда период ретроградности той или иной планеты завершится. Но само знакомство на ретроградной планете вовсе не значит, что эти отношения обречены. В целом, в 2020 году будет очень много ретроградных периодов, но, тем не менее, есть стойкие долгосрочные указания, которые говорят о том, что Романтика в вашей жизни будет присутствовать, и в этом году есть возможность построить хорошие отношения. В декабре 2020 года Юпитер перейдет в ваш сектор романтики, и этот переход начнется с нового взаимного цикла Юпитера и еще одной планеты Сатурна. Они вместе перейдут в ваш сектор романтики. Это значит, что у вас в жизни появится возможность как-то по-другому относиться к теме развлечений, удовольствий, отдыха. Это период, когда вы можете что-то изменить в своем подходе именно к этим вышеперечисленным темам. И очевидно, что уже в 2021 году у вас будут совершенно иные возможности и касательно вашего отдыха, и касательно того, что в вашей жизни найдется место для романтики и отношений. Обратите внимание, что с 21 марта по 1 июля 2020 года Сатурн будет первый раз входить в ваш пятый сектор романтики. И это может дать вам... Осознание того, что к теме отпуска, отдыха и, в принципе, отношений нужно относиться серьезно, нужно все планировать, нужно хорошо обдумывать свои требования, например, к человеку с которым вы хотите встречаться, нужно хорошо планировать отдых для того, чтобы тема отпуска не проходила вас стороной, чтобы не фокусировать свое внимание только на работе. Поэтому вот определенные такие серьезные изменения произойдут в этот период и что-то заставит вас более ответственно относиться к вот тематике пятого дома с 7 февраля по 4 марта 2020 года у вас появляется хорошая возможность находить компромиссы во взаимоотношениях и в целом выстраивать отношения с другими людьми очень осознанно, тактично. И в целом это очень эффективное время и очень активное время в плане взаимодействия с другими людьми. С 27 июня 2020 года и поначалу 2021 года Марс будет все это время находиться в вашем партнерском секторе. Это связано с тем, что он будет замедляться, затем уходить в ретроградное движение, затем опять набирать обороты и выходить уже из вашего сектора партнерства. И это все будет продолжаться полгода. И в целом это период, когда вы уделяете много времени тематике отношений, и вы ищете, возможно, подход к другому человеку, вы пересматриваете какие-то свои правила и убеждения касательно отношений, вы учитесь вместе взаимодействовать. В целом это однозначно период каких-то размышлений, и это период, когда что-то в отношениях будет меняться. И обстоятельства будут складываться таким образом, что вам нужно будет пересматривать те вещи, в которых вы ранее были очень уверены. Поэтому можно сказать, что вторая половина 2020 года заставит вас полностью сконцентрироваться на теме отношений, и возникнет какая-то ситуация, которая заставит вас уделять больше времени вашему партнеру вы будете думать над тем, как улучшить ваши отношения, сделать их более прочными и более конструктивными. С 17 ноября по 21 декабря 2020 года Эрос будет находиться в вашем знаке. И это период, когда вы очень чувствительны и когда вы очень восприимчивы. В это время вы Можете чем-то страстно увлекаться, и это может касаться как взаимоотношений с каким-то человеком, так и работы нового проекта. Так что запоминайте эти даты, возвращайтесь к этому видео позже, пересматривайте, и обязательно делитесь в комментариях, как именно... Повлиял, повлиял на вас этот период, и чем именно вы увлеклись. С 27 октября по 21 ноября 2020 года Венера будет проходить по вашему знаку. И на самом деле этот транзит очень выручит вас, в связи с тем, что в это время Марс будет ретроградить, и вам... Будет нужна эта поддержка, и именно Венера поможет вам ощутить гармонию, баланс во взаимоотношениях с окружающими. И в первую очередь в это время от вас будет исходить какое-то ощущение удовлетворения, гармонии и спокойствия. В целом, когда Венера проходит по вашему знаку, вы всегда ощущаете себя более спокойно и более уверенно. Поэтому в целом данный период времени может принести в вашу жизнь много конструктива. Дорогие Скорпионы, Нептун в 2020 году продолжает влиять на ваш сектор любви и романтики. Этот транзит на самом деле не является чем-то новым. Он был в прошлые несколько лет, он будет в 2020 году. И после двадцатого года еще несколько лет тоже будет на вас влиять. Что дает Нептун в пятом секторе? В первую очередь он заставляет вас более тонко воспринимать вообще тему отношений. Это в целом период, когда вам нужна какая-то эмоциональная подпитка, нужно чем-то восхищаться, что-то вот воспринимать очень так эмоционально. Вы можете искать одушину в романтике, в поэзии, в музыке. То есть, как я уже сказала, появляется такое тонкое чутье и восприятие. В целом Нептун в Пятом Доме нередко может давать такой момент, что вы увлекаетесь нептунианцами, то есть это люди, которые рыбы по знаку Зодиака, либо имеют ярко выраженный Нептун в своей карте. Обычно это люди творческих профессий. Это могут быть художники, музыканты, поэты. Именно такой типаж людей может вас в этом году привлекать. И не обязательно вы будете вступать в романтические отношения с таким человеком. Вы можете просто за ним наблюдать, восхищаться, общаться с ним, даже по работе то есть в вашем кругу могут появляться люди творческих профессий. Самый главный момент, который связан с Нептуном, это то, что нужно контролировать свои иллюзии. Нептун — это планета, которая может уводить человека от реальности, создавая какую-то дополнительную иллюзорную картину происходящего. И под влиянием Нептуна вам нужно контролировать отношения, которые входят в вашу жизнь, чтобы не заблуждаться очень сильно в этом человеке, а также контролируйте свои финансы. Вот это две, скажем, очень уязвимые сферы в этот период времени. Это сферы, которые вам может быть сложно оценить по существу. На самом деле Нептун в этом году будет… Более уверенно и ярко себя проявлять, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что Нептун будет в благоприятном аспекте с Юпитера, начиная с марта по октябрь 2020 года. Кстати, об этом аспекте я снимала отдельное видео, и ссылочку я оставлю внизу. Переходите обязательно, смотрите, чтобы быть в курсе, когда происходят вот эти точные соединения. В целом, этот аспект дает возможность влюбиться в другого человека через слова, влюбиться в поездки. Данный аспект делает вас очень восприимчивым человеком в плане общения. И в целом вы можете даже вдохновляться вот в процессе общения с другими людьми. Вы можете даже сочинять произведения, писать что-то самостоятельно. В любом случае ваша романтическая сфера жизни будет очень тесно связана с вашим умом и с интеллектуальным творчеством. Гармония между Юпитером и Нептуном в 2020 году может повлиять на вашу личную жизнь даже сильнее, чем это кажется на первый взгляд. Ведь обе эти планеты отвечают за ваш романтический сектор в Солнечной карте. Помимо этого Юпитер и ваш управитель Плутон будут начинать новый взаимный цикл и будут трижды соединяться в течение 2020 года. Поэтому, скажем, любовь, романтика в этом году — это не будут для вас пустые слова. Это будет ваш способ жить и воспринимать этот мир. Уран в этом году продолжает проходить по вашему сектору партнерских взаимоотношений. Он проходит по вашему седьмому сектору, который отвечает именно за длительные отношения, серьезные отношения. Но в то же время уран сам по себе не связан с такими понятиями, как стабильные и долгосрочные отношения. Это говорит о том, что в этом году вам будет легче заводить романтические отношения и связи, чем более серьезный вариант отношений. Это первый момент. Второй момент. Для того, чтобы отношения сохранились, они должны быть гибкими и должны постоянно видоизменяться. То есть вы должны уметь подстраиваться друг под друга, воспринимать друг друга и как друзей, давать определенную свободу самовыражения и вдохновляясь друг другом, тем не менее давать возможность друг другу развиваться. В то же время Уран не является активным игроком в 2020 году. Он не делает существенных аспектов к медленным планетам. И это говорит о том, что в целом каких-то серьезных потрясений и разрывов в 2020 году не будет. И если вы настроены на то, чтобы создать отношения, развивать их, то у вас будут на это все шансы. 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной. Это период, который будет влиять на всех без исключения. В это время нужно стараться работать над отношениями и э правильно воспринимать сигналы, которые будут в этот период возникать. Очень часто во время ретроградной Венеры в нашу жизнь могут входить кармические отношения, то есть мы будем встречать людей, которые должны нас чему-то научить, подтолкнуть нас к определенному развитию в жизни. И не всегда, вот если у вас начинаются отношения в период ретроградной Венеры, их обязательно нужно прекратить завершить. Просто не стоит спешить делать выводы о тех людях, которые вам встречаются в этот период. Старайтесь хорошо осмыслить то, что с вами происходит, то, что вы ощущаете по отношению друг к другу. И уже серьезные решения принимайте только после того, как Венера будет двигаться. Вперёд. Может произойти так, что вам просто придется пересмотреть ваши отношения, научиться как-то по-другому их выстраивать. Тем более, что Венера будет проходить по вашему сектору интимности и такой трансформации жизненных изменений. Поэтому действительно в вашей жизни в этот период могут происходить перемены через тему отношений. И то, что происходит в отношениях, будет вас подталкивать к личным изменениям. С 9 сентября по 13 ноября Марс будет ретроградным. Поскольку Марс является вашим управителем, то, безусловно, вы будете сильно реагировать на этот период. Поэтому можно сказать, что осенью в вашей жизни будет происходить процесс замедления, когда вы, возможно, будете не настолько активны во внешней жизни, во внешних проявлениях, но тем не менее будете работать не в ширь, а в глубь. Это период, когда вы стараетесь усовершенствоваться сами, и это ваше внутреннее состояние может безусловно влиять на ваши взаимоотношения с другими людьми. С 5 марта по 3 апреля очень благоприятный период в плане личных отношений. Это хорошее время для новых знакомств, для э, стабилизации, укрепления отношений. Это хороший период для того, чтобы найти общий язык с важным для вас человеком. В целом в это время вы излучаете энергию спокойствия, умиротворения. И это, безусловно, привлекает к вам других людей. С 21 ноября по 15 декабря 2020 года Венера будет проходить по вашему знаку. И это тоже очень хороший период, когда вы обладаете особым магнетизмом, уверенностью в себе, и вы способны расположить к себе любого человека. Тем более, что этот период, по сути, будет тогда, когда уже Марс развернется в прямое движение. Поэтому конец 2020 года Принесет очень важные и благоприятные события в вашу жизнь. И это будет касаться как личных отношений, так и это будет затрагивать другие сферы вашей жизни. Дорогие стрельцы, тема работы, решения практических и финансовых вопросов будут все больше и больше набирать обороты в 2020 году. Но, несмотря на это, личная жизнь и. Романтика тоже будут иметь место в вашем плотном графике. Дело в том, что в 2020 году и Венера, и Марс это две планеты, которые имеют непосредственное отношение к личной жизни. Эти две планеты будут ретроградными. Ретроградность планеты подразумевает, что она дольше, чем обычно, задерживается в определенном секторе гороскопа. Это значит, она больше времени влияет на эту сферу жизни. И она заставляет обратить внимание на эту сферу жизни, что-то переосмыслить и далее двинуться вперед с новой силой и уверенностью в себе. Именно эти процессы будут с вами происходить в личной жизни в течение 2020 -го года. И именно поэтому 20-й год будет намного заметнее и намного ярче в плане личной жизни, чем предыдущий 2019. И период ретроградной Венеры и период ретроградного Марса безусловно будут требовать определенного самоанализа от вас. Они будут в некотором смысле обращать ваше внимание на те события, которые происходили с вами раньше. Может происходить ретроспектива. И но в то же время, благодаря вот э, тем моментам, которые вы сможете переосмыслить, э, вы будете иметь топливо, ресурс и желание двигаться вперед. Итак, с 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной в вашем секторе э, партнерства и брака. В этот период в вашу жизнь могут входить кармические ситуации, которые связаны с темой отношений. Это может быть новый человек, с которым вы будете проходить совместный путь и получать какие-то новые важные жизненные уроки. Это могут быть ситуации, которые вам нужно будет решать совместно с вашим партнером. В любом случае, ретроградная Венера всегда дает некоторое замедление для того, чтобы человек посмотрел по сторонам, сделал какие-то выводы, принял во внимание какие-то ситуации. Самое главное — это не форсировать события, не подталкивать себя к тому, чтобы вот прямо здесь и сейчас принять какое-то важное решение. Решение лучше принимать после того, как Венера уже выйдет из своего ретроградного движения. В связи с тем, что Венера в этом году, как я уже сказала, будет ретроградить, она рекордно долгое количество времени будет находиться в вашем секторе партнерства и брака. Это будет происходить с 3 апреля по 7 августа, но именно июнь, июль и первая половина августа это самый продуктивный период в плане отношений. Это время, когда вы уже обретаете некую уверенность и понимание, как будет дальше и чего вы хотите от жизни и, в частности, от людей, которые вас окружают. С 9 сентября по 13 ноября ваш Управитель романтического сектора Марс будет ретроградным в этом же романтическом секторе. И это период, когда планеты советуют вам не спешить принимать какие-то важные решения в плане вашей личной жизни. Особенно это касается тех, кто только будет начинать свои отношения или кто только будет начинать развивать свои отношения. В связи с тем, что Марс будет ретроградным в этом секторе вашего солнечного гороскопа, он будет находиться рекордно длительное время в знаке Овен, и, соответственно, с 27 июня и до начала 2021 года он все время будет находиться в секторе любви и романтики. Но именно после того, как он завершит свой путь ретроградного движения, опять-таки появится уверенность и какая-то определенность касательно отношений. То есть конец года, по сути, обязательно принесет вам очень важный результат по теме взаимоотношений. 7 февраля по 4 марта Венера будет находиться в вашем романтическом секторе. И это, безусловно, очень благоприятное время для того, чтобы излучать радость. И это тот цвет, на который будут притягиваться к вам другие люди. Это период, когда вы можете извлекать максимум удовольствия от общения с окружающими людьми. Поскольку ваш сектор любви и романтики попадает в знак «Овен», то прохождение планет по данному знаку всегда будет давать оживление вашей личной жизни. Поэтому, когда вы смотрите мои гороскопы на каждый месяц, обязательно обращайте внимание на те периоды, когда либо Венера, либо Меркурий, либо Солнце проходят по знаку Овен. И знайте, что это всегда будет, скажем, давать какое-то оживление в плане ваших романтических отношений. С 14 по 20 марта в этом году будет очень важное для вас событие. «Марс и Юпитер соединятся». И это даст вам очень яркие эмоции, впечатления. Это период, который обязательно запомнится широким диапазоном чувств. И, безусловно, это период также вашей большой активности и экспансии. И это будет проявляться на разных фронтах. И в том числе в плане личной жизни тоже. С 3 апреля по 7 августа Венера будет находиться в вашем партнерском секторе. Как я уже упоминала, в связи с тем, что она будет ретроградной, она очень долго будет находиться в знаке близнецы. Соответственно, она будет сильно влиять все это время на тему ваших близких взаимоотношений. И это, безусловно, период, когда вы будете принимать какие-то важные решения, будете обдумывать что-то важное касательно других людей и их места в вашей жизни. Дорогие Козероги, Сатурн в 2020 году продолжает, хотя с некоторыми перерывами, но все же продолжает идти по вашему знаку. И, безусловно, это будет придавать вам большую ответственность, и самодостаточность в глазах других людей. И это качество зачастую считается очень привлекательным. Поэтому в целом вы будете благодаря своей зрелости очень притягательны для других людей. Как ни крути, но все таки Сатурн любит знак Козерог, а Козерог любит эту планету. И в этом году продолжается тенденция, когда вы будете иметь возможность раскрыть себя, свой потенциал и хорошо поработать над своей Личностью, усилив свою индивидуальность. До середины 2020 года Северный Узел будет проходить по вашему солнечному сектору партнерства и взаимоотношений с другими людьми. Это указывает на то, что вы будете до середины 2020 -го года получать определенные вознаграждения в плане личных взаимоотношений с другими людьми. Для некоторых людей это может быть наоборот период трудностей в отношениях, если, например, какие-то уроки вы не усвоили или на какие-то вещи не обращали должного внимания. Но в целом это финальный этап узлов в вашем на вашей оси партнерства и взаимоотношения, поэтому вы почувствуете кульминацию и завершение какого-то важного периода. Соответственно, в дальнейшем уже во второй половине года в плане отношений будет все намного спокойнее. Задача лунных узлов научить вас воспринимать потребности других людей и научиться чувствовать то, что волнует их на самом деле. То есть старайтесь в этом году, особенно в первой половине года, обращать внимание не только на свое личное развитие и на свои перспективы жизненные, но также поддерживайте людей, которые находятся рядом с вами. В 2020 году вы продолжаете испытывать на себе удар самых сильных затмений. И эта тенденция началась в июле 2018 года. И завершится она в июле 2020 года. По сути, летом будет очень э, сильный период затмений, который тоже во многом повлияет на вашу жизнь и определит ее на некоторый период наперед. С 21 марта по 1 июля Сатурн будет выходить из вашего знака. И перейдет в знак Водолей. В этот период вы будете больше испытывать потребность и необходимость, навести порядок в своих ресурсах и разобраться с тем, чем вы владеете. Но все же в это время вы будете ощущать некую расслабленность. Ведь Сатурн перестанет влиять на вашу личность, на ваше тело, на ваш внешний вид он начнет влиять на ваши ресурсы, заработок и финансы. Именно в этой сфере в ближайшие три года вам нужно будет наводить порядок. Но все же вы будете ощущать облегчение и вы осознаете, что период сложной и тяжелой работы остался позади. И далее есть новые горизонты, которые вам будет достаточно легко скажем, осваивать. В период с 1 июля по 17 декабря 2020 года Сатурн будет проходить финальный путь по вашему знаку. И на самом деле после выхода из вашего знака Сатурн больше не будет возвращаться к вам вплоть до 2047 года. То есть на самом деле это очень важный для вас период, когда вы получаете результат, видите плоды своей работы. Это, скажем, последний шанс поработать над собой, что-то изменить в своей внешности, индивидуальности, Личности. И, соответственно, с этим ресурсом вы будете двигаться вперед, дальше на протяжении долгих-долгих лет. Большую часть года Юпитер будет находиться в вашем знаке, дорогие Козероги. И это говорит о том, что вы будете ощущать высокий уровень мотивации, веры в себя. Юпитер — это планета, которая отвечает за экспансию, поэтому у вас будет желание покорять новые вершины, расширять свои горизонты. Вы будете ощущать уверенность в себе и будет вера в то, что дальше вас ожидают только лучшие. С 5 марта по 3 апреля — очень благоприятный период который связан с романтикой и ощущением беззаботности. Это очень легкое время, которое обязательно будет сопровождаться хорошим настроением и какими-то новыми эмоциями, впечатлениями, которые помогут вам ощутить радость и полноту своей жизни. Последние две недели марта — это очень мощный период, это время, когда э, вот что-то в вашей жизни может выстрелить. Либо это будет очень яркий период в плане романтики, либо это будет очень яркий период в плане э, вашей работы и профессиональной реализации. С 27 мая по 5 июля Эрос будет находиться в вашем секторе романтики. И в целом это период, когда вы можете испытывать страстное увлечение чем-то. Но на самом деле этот период совпадает с ретроградностью Венеры. Поэтому стоит очень внимательно относиться к своим ощущениям, чувствам в этот период. И не спешите, во всяком случае, принимать молниеносные решения. Дайте себе возможность подумать, взвесить все за и против. И только после того, как Венера выйдет уже из ретроградного движения и начнет двигаться вперед, только тогда принимайте какие-то важные решения касательно Любви и взаимоотношений с другим человеком. С 11 августа по 13 сентября Эрос будет находиться в знаке Рак. И это будет для вас очень благоприятное время, которое будет сопровождаться высокой интенсивностью взаимодействия с каким-то человеком, который будет для вас интересным. Это может быть начало даже и делового сотрудничества, но в целом ярче всего эм, данный транзит проявляет себя именно в плане личной жизни. 21 июня произойдет солнечное затмение в вашем партнерском секторе. Оно поставит эм, перед вами необходимость демонстрировать мужество, уверенность в себе, в своих силах. Эм, оно даст вам желание идти вперед и вести за собой других людей. В целом, это очень хорошее затмение для того, чтобы вы могли проявить себя и показать свои наработки миру. Но, безусловно, что, несмотря на то, что данное затмение имеет сильное влияние на формирование вашей Личности, оно также будет затрагивать тему взаимоотношений с другими людьми. Во многом именно партнерство и сотрудничество, взаимодействие с какими-то определенными людьми будет фактором вашего роста, и именно благодаря этому вы сможете достичь еще большего. 5 июля будет лунное затмение в вашем знаке, которое поставит перед вами задачу найти баланс между вашей самостоятельностью, автономностью и между вашей необходимостью вступать в партнерские взаимоотношения и в целом взаимодействовать с другими людьми. Так что это затмение поможет вам уравновесить образ вашего я, образ вашего партнера, найти баланс во взаимоотношениях и найти время и место для тех вещей и тех людей, которым ранее было мало места в вашей жизни. 7 августа по 6 сентября очень-очень интенсивное время, когда что-то будет разогревать ваши чувства, что-то будет подогревать ваш интерес. Это время ярких эмоций, впечатлений, а также очень хороший период как для того, чтобы начинать отношения, так и для того, чтобы в тех отношениях, в которых вы находитесь, произошло что-то яркое, положительное и запоминающееся. Водолеи. В 2020 году вы продолжаете фокусировать свое внимание на Личностном развитии. Но в этом году, к счастью, уже видно свет в конце туннеля. Вы постепенно начинаете видеть, что приходите к чему-то, к какому-то важному результату. В частности, в 2020 году Две планеты выйдут из вашего 12 дома и перейдут в ваш солнечный первый сектор. Это даст вам возможность прочувствовать, что вы готовы делиться с окружающими вашими наработками, вашей уверенностью, вы готовы помогать другим людям решать их вопросы и, возможно, даже проблемные ситуации. Имейте в виду, что Сатурн в этом году на несколько месяцев заходит в ваш знак. Это планета, энергия которой сильно отличается от энергии остальных планет. И вводя в ваш первый сектор, он заставит вас, во-первых, немножко упростить свою жизнь, отказавшись от определенных связей людей вещей которые захламляли ваше личное пространство сатурн заставит вас быть более организованным и уделять внимание работе и выполнению определенных обязанностей затем 19 декабря ваш первый сектор войдет еще одна планета это юпитер но до этого периода времени все-таки вам нужно будет находиться будто бы в тени и какую-то роль вот соло вы вряд ли сможете получить в жизни, но все же этот период вам очень необходим. В первую очередь в 2020 году вы сможете обнаружить и избавиться от тех ситуаций, которые, заставляли вас переносить себя в жертву, чувствовать себя жертвой, которые отнимали у вас слишком много энергии и внимания, но при этом ничего не давали взамен. С декабря 2020 года, как я уже сказала, Юпитер будет находиться в вашем знаке, и целый год он будет предоставлять очень хорошие возможности для того, чтобы обзавестись настоящими друзьями, чтобы укрепить свои социальные связи. Похожий транзит — был 12 лет назад. Поэтому вспомните, какие события происходили с вами в тот период времени. И очевидно, что некоторые моменты могут повторяться. Но все же в этот раз ситуация обстоит немножко иначе в связи с тем, что помимо Юпитера в вашем знаке будет также находиться Сатурн. Он будет ограничивать количество связей и заставлять вас… Не именно количество знакомств наращивать, а качество отношений. Поэтому пусть в вашем окружении появится и немного друзей, но отношения с ними будут продолжительными и конструктивными. Обращайте внимание обязательно на периоды ретроградности Меркурия. В это время вы можете немножко отдаляться от своего партнера, возлюбленного, или же ощущать, что партнер отдаляется от вас. Это время, когда вы склонны совершать ошибки во взаимоотношениях, неправильно понимать другого человека или трактовать его поступки. Старайтесь в этот период времени быть менее критичными, больше размышляйте и взвешивайте то, что происходит вокруг вас. С 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной в Вашем романтическом секторе. Это период для всех без исключения, связанный с определенными замедлениями в плане личных отношений, но в этом году Вас это будет касаться особенно. Самое важное правило — это не принимать важные окончательные решения в период ретроградной Венеры, в контексте финансов, а также взаимоотношений. Воспринимайте этот период как длительное путешествие, в процессе которого вы получаете новые впечатления, вы анализируете все то, что происходит вокруг, все то, что вы видите. Но окончательное свое решение, вердикт вы сможете принять только после того, как это путешествие завершится. 2020 год имеет также ретроградный цикл Марса. Да, это год, который просто наполненный ретроградными периодами планет. И м -м, Марс будет разворачиваться в вашем секторе коммуникации, Будьте очень внимательны к новым связям и знакомствам в этот период. Очевидно, что вы не сможете правильно оценить мотивы и поступки человека, с которым будете начинать взаимоотношения. Поэтому, скажем, данный период времени минимально подходит для того, чтобы вступать в новые отношения. Затмение — это тот астрологический фактор, который по-настоящему несет что-то новое в вашу жизнь. Ведь затмения в 2020 году начинают активно влиять на ваши секторы романтики и дружбы. И, безусловно, это будет способствовать расширению связей, контактов, а также активному взаимодействию с другими людьми и тому, чтобы вы расширяли свои возможности развития в обществе благодаря поддержке, близких людей с 30 марта по 12 мая период высокой концентрации энергии в вашем знаке это время когда вы без труда можете достичь желаемого это период когда вы в принципе начинаете больше хотеть и начинаете ощущать свою силу и уверенность и это может распространяться как на личные отношения, так и на вашу работу и деловую жизнь. С 3 апреля по 7 августа будет очень длительный период, когда Венера будет находиться в вашем романтическом секторе. И все это время будут происходить какие-то изменения. Вы будете много размышлять по поводу отношений, в которых вы состоите, или новых отношений. В этот, в этот период э, ситуации не будут происходить мол, молниеносно, но все же э, в, по окончанию этого периода вы почувствуете, что стали более зрелым человеком и способны принимать взвешенные и очень важные решения. Июнь, июль и первая половина августа — это то время, когда вы придете к какому-то важному выводу. И это период, когда вы будете активно что-то менять в своих отношениях, если вас будет это не устраивать. С 6 июля по 11 августа ЭРОС будет проходить ваш романтический сектор, поэтому в целом это очень активное время для знакомств, а также для того, чтобы жизнь была более разнообразной, интересной и насыщенной эмоциями. С 6 сентября по 2 октября будет благоприятный период. Благодаря Венере вы сможете почувствовать поддержку, тепло в отношениях, и это поможет сгладить начало ретроградного периода Марса. То есть на фоне того, что будет сложно находить общий язык с определенными людьми, все же будет близкий человек рядом, который будет вас поддерживать и благодаря которому вы будете себя ощущать уверенно и уютно. Рыбы. Интенсивность дружеских отношений ⁇ это, пожалуй, та тенденция, которая сохранится в 2020 году. Но все же будут значительные улучшения в этом вопросе. Ведь ваш сектор дружбы в декабре 2019 года вошла на целый год планета Юпитер. И это, безусловно, будет давать возможность, скажем, действовать с размахом, иметь большее количество людей, с которыми вы можете взаимодействовать. И при этом данное взаимодействие будет намного приятнее и конструктивнее. В декабре 2020 года Юпитер перейдет в ваш духовный 12 сектор. И на самом деле. Это будет год подготовки перед еще одним важнейшим этапом вашей, вашей жизни, который можно назвать Юпитер в Рыбах. Этот этап начнется в конце 2021 года, и он принесет в вашу жизнь э, свободу и уверенность в своих силах и возможность мыслить и действовать широко. Сатурн постепенно начинает уменьшать давление на ваш социальный сектор и сектор дружбы в 2020 году. И это говорит о том, что связи с общественностью, с другими людьми будут менее, скажем, интенсивные в плане, каких-то требований, взаимных обязанностей. Вы сможете почувствовать облегчение хотя бы э, иногда. И это даст вам возможность сосредоточиться на своих личных задачах. С февраля по ноябрь 2020 года будет очень благоприятный аспект между Юпитером и Нептуном. Это две планеты, которые управляют вашим первым домом, вашим знаком, дорогие рыбы. И это дает основание полагать, что 2020 год даст вам возможность поверить в себя, почувствовать свою мощь духовную в первую очередь. То есть, по сути, это период, когда вы осознаете важные вещи, которые связаны лично с вами, с вашим окружением, с вашей семьей. И то, что действительно является для вас ценным, вы будете ценить в этот период еще больше. Благоприятный аспект между этими двумя планетами даст вам ощущение комфорта в жизни и удовлетворенности тем, что вы имеете. Кстати, об этом аспекте я снимала отдельное видео, ссылочку я прикреплю внизу. Так что обязательно переходите для того, чтобы сориентироваться по важным датам этого аспекта. Затмения в этом году будут вносить некий драматизм в ваши отношения, так как, по сути, летом будет завершаться цикл затмений в вашем Пятом Доме Любви, и многие вещи будут кульминировать, будут приходить к завершению или будут выходить на новый уровень, на новый этап. И что-то похожее происходило в вашей жизни в 2011 году. Поэтому можете вспомнить события этого периода, особенно лета, и сможете сравнить, насколько эти жизненные периоды похожи. После затмений, которые произойдут в июне и июле этого года, ваш сектор романтики затмения больше не потревожит. Поэтому будет ощущение, что эти проблемы или вопросы решены и нет необходимости и надобности к ним возвращаться опять это даст вам ощущение, что вы в теме, что вы в курсе, что вы настолько обладаете опытом и знанием в сфере любовных отношений, что можете даже давать советы и подсказки другим. То есть действительно вот эти затмения сделают такой завершающий цикл вашей жизни, и это даст вам возможность почувствовать, что основные уроки пройдены. С 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной, но она не будет затрагивать секторы любви, романтики и отношений в ходе своего попятного движения. Все же Венера — планета, которая так или иначе имеет э, связь с темой чувств, эмоций, поэтому в любом случае в период ретро-Венеры не стоит принимать важные решения касательно взаимоотношений. И все же этот период так или иначе может давать определенные размышления об отношениях и некоторые замедления. Дорогие рыбы, всегда обращайте внимание на те периоды, когда Луна проходит ваш знак. Это период высокой чувствительности, восприимчивости, и это время когда вы настроены на романтику и флирт в отношениях. И сейчас на экране вы увидите все периоды, когда Луна будет проходить через ваш знак. Можете себе их выписать или время от времени пересматривайте данное видео, чтобы напоминать себе о важных датах. Когда управитель сектора партнерства и брака проходит по вашему знаку, это всегда время, когда нужно что-то важное осознавать в связи с темой отношений, возможно пересматривать какие-то нюансы. И в этом году Меркурий будет даже ретроградить в вашем знаке. И соответственно в феврале и в первой половине марта вам нужно будет осознать что-то важное, решить какие-то вопросы, которые возможно очень долго накапливались. И это период, когда есть возможность возобновить все то хорошее в отношениях, о чем вы уже давно забыли. С 16 марта по 10 апреля в этом контексте будет очень хороший период, когда действительно отношения и общение в отношениях может выйти на качественно новый уровень. С 24 февраля по 11 апреля ЭРС будет проходить через ваш знак. И это всегда период активного переживания эмоций. Это период, когда вы склонны чем-то увлекаться, очень так интенсивно подходить к изучению каких-то вопросов. Это может касаться как рабочих моментов, так и безусловно, в большей степени даже, личной жизни и взаимоотношений с вашим близким человеком. Последние две недели марта Ознаменуется тем, что у вас появится возможность общаться с каким-то очень важным и интересным человеком благодаря группам или коллективам. Или же это может быть какое-то важное событие, в котором вы будете участвовать, и именно на этом событии вы сможете с кем-то пообщаться или познакомиться. С 13 мая по 27 июня Марс будет находиться в вашем знаке, и это всегда — дает возможность быть более решительным, настойчивым и получать желаемое. Это период, когда вы должны очень четко определять свои цели и не медлить в их достижении. И это касается всех сфер жизни и темы взаимоотношений в том числе. Марс в первом секторе может давать вам некую раздражительность. Поэтому в этот период вам однозначно стоит учиться контролировать свои эмоции в отношениях. С 21 июня по 21 июля солнце будет находиться в вашем романтическом секторе. Это поможет вам сконцентрироваться на теме отношений, романтики, любви. Также это очень благоприятное время для отдыха и отпуска. С 7 августа по 6 сентября также очень благоприятный, легкий и веселый период, когда вы сможете получать яркие незабываемые эмоции. И если в предыдущем периоде не, получи, не получится по каким-то причинам отдохнуть, то этот период предоставит еще одну возможность. Со 2 по 27 октября будет очень хорошее время, когда легко достичь компромисса в отношениях и когда присутствует взаимное уважение и взаимная поддержка. Это период, когда вы будете ощущать дополнительную поддержку со стороны своего партнера, Учитывая, что как раз в это время будет ретроградный Марс, на самом деле это будет большой поддержкой, большой помощью и на фоне каких-то промедлений, и на фоне ситуаций, которые будут складываться не совсем так, как вы хотели бы, все-таки будет и нечто хорошее в ваших отношениях, то, что будет еще больше укреплять ваш союз. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что эти рекомендации, подсказки будут для вас полезными. До скорых новых встреч. Пока-пока. Bye.